Что, у нас есть так. добрый день уважаемые коллеги начинается заседание санкт-петербургской избирательной комиссии Сегодня на заседании присутствует 12 членов. комиссии с правом все голоса. Форум у нас есть. А, пожалуйста, по повестке дня. Она у вас в руках, что далось предложение. А, нет предложений. Это прошу проголосовать за утверждение повестки дня. Кто за? Решение принято. Думаю, повестка утверждена. Переходим к рассмотрению э, первого вопроса вести дня об обращении в Центральной избирательную Комиссии Российской Федерации о согласовании формирования территориальной Вибирательной Комиссии в Санкт-Петербурге. Уважаемые коллеги, я позволю сказать несколько слов. Э, тема она для нас известна. В настоящее время, с учетом рекомендаций Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по увеличению количества территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, изложенных в постановлении ЦИК России от 30 октября текущего года, Санкт-Петербургской избирательной комиссии реализуются мероприятия, направленные на реформирование системы избирательных комиссий, в Санкт-Петербурге совместно с исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга был проведен анализ численности избирателей и участников референдума на территории района Санкт-Петербурга. Количество образованных администрациями районов Санкт-Петербурга и избирательных участков. В настоящее время, как мы с вами знаем, в городе действует 30 территориальных избирательных комиссий. О средней численности мы говорили, 127 тысяч это нагрузка по избирателям на каждую территориальную избирательную комиссию. По сопоставлению с городом Москва, там нагрузка на 1 57 тысяч избирателей, по северо-западному федеральному округу нагрузка на 1 представляет 33 тысячи избирателей. В создавшихся условиях количество ТИК, действующих в настоящее время в Санкт-Петербурге, представляется недостаточным. Кроме того, на прошедших выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований города... ...на 8 ТИК были возложены полномочия 11 избирательных комиссий муниципальных образований. Практика у нас с вами появилась... И принимая во внимание высшее предлагается увеличить число территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге с 30 до 64. В связи с тем, что в 2021 году планируется проведение совмещенных избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы, Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, для подготовки вновь спробернованных ТИК к работе, в том числе для обучения, налаживания работы, газ, выборы, организации взаимодействия с нежестоящими участковыми комиссиями, требуется время. Увеличение количества ТИК до 64 является целесообразным в 2020 году. Создание на территории 16 районов города более одной ТИК позволит предметно осуществлять работу с нижестоящими комиссиями. В случае временного отсутствия председателя работа еще одна постоянной штатной основе обеспечить непрерывность осуществления мероприятий по подготовке и проведению выборов, взаимодействия взаимодействие, взаимодействие взаимозаменяемый сотрудник. 13, 13 декабря текущего года мы провели совместное совещание, на котором. Обсудили предложения об извлечении числа ТИ, обменялись мнением по этому вопросу. 16 декабря в адрес Санкт-Петербургской избирательной комиссии поступило обращение губернатора Санкт-Петербурга Александра Викторовича Беглова, содержащее ходатайство об увеличении числа ТИ до 64, а также информацию о готовности к осуществлению мероприятий, направленных на материально-техническое обеспечение работы тип. Пункта 8 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года, в 67 об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации предусмотрено, что в случае, если в пределах одной административно-территориальной единицы с большим э, числом избирателей формируется несколько территориальных избирательных комиссий. Решение об их формировании принимает избирательная комиссия субъекта Российской Федерации по согласованию с Центральной избирательной комиссией России. Нам необходимо сегодня принять решение об обращении Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о согласовании формирования Территориальной избирательной комиссии Санкт-Петербурга, которая содержит предложение об увеличении числа ТИП до 64, 16 из 18 административных районов города, за исключением Кронштадтского и Курортного района. а также о направлении пакета документов в адрес России. Коллеги, прошу поддержать проект данного решения. Благодарю за внимание. Пожалуйста, выступление. Поддержать. Хорошо. Коллеги, тогда предлагаю проголосовать. Кто за? Решение принято. Днем глаз. Благодарю вас. Второй вопрос повестки дня об освобождении от обязанности члена территориальной избирательной комиссии номер 17 с правом голоса до истечения срока полномочий. Алла Викторовна, пожалуйста. Заявление Лоскальского и Леонид которая была членом комиссии страны. С все мы ее хорошо знали. Затем она была членом ТИК-17 страны в, ТИК в, шагащую, в И вот сейчас она не имеет визуально на, на кладбище администрации муниципального образования. Поэтому так, она оказалась в ТИК-17 Лоскальского и Леонид Она была назначена в ТИК-продолжение политической партии Благодарю вас, Алла Викторовна, пожалуйста, выступление. Предложение. Нет. Предлагаю проголосовать. Кто за? Решение принято единогласно. Третий вопрос. О назначении члена территориальной избирательной комиссии номер 17 с правом решающего голоса. 17 правом голоса Сандербургский правительник Андерсон поступил в предложение а от комиссии по поводу поводу поводу поводу поводу поводу поводу поводу поводу поводу поводу поводу поводу поводу поводу Пожалуйста, поводу поводу поводу поводу поводу поводу поводу о на случай и члена избирательной комиссии Владимиродского а муниципального образования Санкт-Петербурга в муниципальный округ купчин. Алаю Тармановский. Уважаемые коллеги, в связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной комиссии по муниципального образования муниципального округа Кубчины, стан решающих полицию Швейцар, по улице, поступил в одно предложение и предлагаю назначить членам избирательной комиссии между муниципального образования Купчина стран решающих полос в 2017-2020 год Костыка и Россия Образование основного общего предложения региональным отделением Всероссийской Федерации Партии Партии за спортом Мы работаем Благодарю вас, Владимир Викторович Пожалуйста, выступление Предложение Предлагаю проголосовать Кто за? Решение принято Едино-гласно Пятый вопрос Конституции о предложении кандидатуры председателя избирательной комиссии на городского муниципального образования санкт петербурга поселок Петрово Славянское. Алабин Константин. Предложение кандидатуры председателя избирательной комиссии на городского муниципального образования Санкт-Петербург, поселок Председатель комиссия высшее это благодарю вас товарищ предложил предложение еще вопросы. Предлагаю проголосовать, кто за решение принято единогласно. Шестой вопрос повестки дня о резерве состава участковых комиссий в Санкт-Петербурге. Марина Санна, пожалуйста. Пожалуйста, о 404, 409, 4, 4, 9. 4, необходимо исключить из состава 6-го объектов участков го объектов 17-го состава 16-го объектов 14-го объектов 14-го объектов 14-го объектов 16-го объектов 14-го объектов 14-го объектов 17-го объектов 18-го объекта 14-го объекта 14-го объектов 14-го объектов 14-го объектов 14-го объектов 14-го объектов 14-го объектов 14-го объектов 14-го объектов 14-го объектов 14-го участков 14 го объектов 14 го объектов 14 го объектов 16 го объектов 14 го объектов 14 го объектов Предлагаю проголосовать. Кто за? Решение принято. Предивногласно. Седьмой вопрос. О плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами на 2020 год. Людмила Михайлович, борешь, пожалуйста. На данный советую в соответствии с пунктом креатив, рекомендации по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами. При проведении выборов в Российской Федерации, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии от июня 2018 -го года, Избирательная комиссия Субъекта Российской Федерации и Территориальная избирательная комиссия должны заблаговременно разработать план мероприятий по обеспечению реализации пассивного и активного избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся городами. Согласно пункту 2 «Да» нашего решения о петербургской избирательной комиссии ноября 2015 года рабочей группе по обеспечении реализации избирательных контрактов поручено обеспечивать ежегодную разработку и представление для убеждения Санкт-Петербургской избирательной комиссии план мероприятий по обеспечению реализации избирательных контрактов с ограниченными физическими возможностями. В исполнении указанных требований нами разработан проект решения о а плане мероприятий, которого представлен, план рассмотрения, согласован региональными отделениями общероссийских общественных организаций города Санкт-Петербурга, комитетом социальной политики, комитетом территориального развития администраций и районов, органами и учреждениями, и имеющимися ответственным за реализацию премьер реализации Письма о согласовании планов и инвестиций. А, вас Людмила <класс> <класс> Михайловна. Пожалуйста, вопросы, выступления, предложения. Предлагаю проголосовать. Кто «За»? Решение принято и Восьмой вопрос повестки дня о награждении почетным знаком за активную работу на выборах. Алла Викторовна, пожалуйста. Уважаемые коллеги, заканчивается 2019 год, все у плохо в этом году, поэтому мы предлагаем за значимый вклад в развитие инициативного государственного законодательства Санкт-Петербурга и в соответствии с решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии обращение самограда с Авторской избирательной комиссии, тогда мы проведем знаком, совсем курсской избирательной комиссии за активную работу на выборах в первой степени. Мы э -э, не будем зачитывать фамилии, они все у вас есть в проекте решения. Иногда решают данные решения. Благодарю вас, пожалуйста, не аппарат, хочу добавить. Не добавить. Предлагаю проголосовать. Кто за? Решение принято. Девятый вопрос повестки дня. о награждение почетной грамотой и сабелькой в Почтение также следующего аппарата, который имеет, имеет представление в Благодарю вас, Алла Викторовна. Пожалуйста, выступление. Предлагаю проголосовать. Кто за? Решение клиника принято власть. Десятый вопрос. Об объявлении благодарности санкт Петербургской избирательной комиссии Алла Викторовна. Да, особенно участие в этом процессе, эффективной работы Санкт-Петербургской комиссии. Также, в соответствии с решением прощения и наградом Санкт-Петербургской комиссии, и глава 9 Санкт-Петербургской комиссии следующим сотрудником аппарата Санкт-Петербургской комиссии. для вас, проголосовать. Кто за? Решение принято. Неногласно. Одиннадцатый вопрос повестки дня. В проверки, о а поступлении и расходовании средств региональных Академии политических партий Санкт-Петербурга за текущего мира. Дмитрий Валерьевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, Партия. За третий квартал 2000 года у нас следующая картина. В основном представили все партии без нарушения закона с нарушением сроков. Одна партия, э, народно патриотическая партия России, власть народу. И не представили четыре региональных союзников защитники Отечества, Альянс Зеленых, Партия Великое Отечество и региональные зеленые партии всех. Такое у нас есть. Тут же хочу отметить, что региональное отделение партии Ревен-Средо и следовало и -го Отечная, истинец, на первом года. У партии Великой Отечественной Движнец приостановлено на срок 5 месяцев. А э, в отношении партии Защитники Отечества и Против Всех мы не успеем предупреждение. Ну, по деньгам... Я не знаю, показывать картинку. Смотрите, здесь сведения о поступлении расходования с политическими партиями. Я скажу, что самая богатая политическая партия в третьем квартале у нас была Единая Россия, получившая почти 40 миллионов рублей, 20-30 в виде денежных средств 10 с лишним миллионов в виде иного имущества. А самое небогатая, это партия роста, 14 тысяч рублей, все не видно. А забыл все, все остальное. Нет, но с другой стороны, если говорить о расходовании, то здесь партия роста именно последнее место по расходу. Если интересно, могу озвучить. Ну, думаю, что не особо, да? Все, все есть отлично. Доклад закончен. Прошу принять сведения. Благодарю вас, Дмитрий Валерьевич. Вопросы, выступления. Нет. Предлагаю принять сведения. Благодарю вас. Коллеги, на сегодня повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. Завтра на вот всю минуту по информации из Москвы в 11 часов заседания ЦИК Российской Федерации приглашаю всех членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса принять участие. Право, совершать? Право, право. право. право обязательное. Да. И, коллеги, если... Евгений Александрович, позволите сообщения. мы принимали с вами решение, о в и заключениях в участие, а в структуре и списках избирателей по вашему решению и в этот итогах, мы попросим участвовать международно, но Спасибо, коллеги. Кануткая информация. Мы исполнение представления социальной избирательной комиссии 11 ноября, определение проверки и однократности и получение избирательного вылечения по голосованию, на выборах 8 года 2019 года и, наше, и вашего решения, э, Санкт-Петербургская избирательная комиссия и сотрудники аппарата провели следующее мероприятие. С 25 ноября по 16 декабря вскрыты отпечатанные мешки, содержащие списки избирателей проведения проверки адмократности получения имени бюллетеня на выборах губернатора Санкт-Петербурга. 24 тика, 122 избирательных участков. Проведена проверка и фиксация информации о наличии или отсутствии подписи избирателя за получение избирательного бюллетеня. В окончании проекта обеспечено опечатывание мешков, составление макро-группы зомбляров, один из которых хранится в ТИК, второй в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. В однократности получения избирательного ангелетики приняли участие 10 членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Представители ТИК всего 64 человека, это 24 председателей ТИК, 6 заместителей, амбицисты циклитарей ТИК, 14 членов ТИК с правом решающего и 8 с правом голоса. От участковых избирательных комиссий в проверке однократности приняли участие 122 человека. Это 72 председателя УИК, 10 заместителей, 27 секретарей, 11 человек с правом решающего и 2 правом совещательного голоса. Не осуществлялось участие в мероприятиях председателя УИК, сформированные на избирательных участках временного пребывания избирателей и за пределами территории Санкт-Петербурга, связи с тем, что из истек срок, на который был образован избирательный участок и сформирована комиссия проверки фактов, я о доказательном получении избирательных бюллетеней для голосования на выбор губернатора Санкт-Петербурга не выявлено. Из проверенных 86 избирателей 85 проголосовало только на избирательном участке, где они имеют постоянную регистрацию. Один избиратель не голосовал ни по месту регистрации, ни по месту нахождения. То есть он оформил заявление вернувшегося, но не получил бюлзей. Соответствующая информация а также подтверждающие документы, сегодня будут переданы на управление циклосмиссии. Благодарю вас, Надежда Эдуардовна. Пожалуйста, вопросы к Надежде Эдуардовне. Нет вопросов, благодарю Ну что, коллеги, а, decir, сегодня вот, по одному из очень важных для избирательной системы нашего города, это увеличению количества типов решений для всех за поддержку сегодня мы оформим весь пакет документов и он сегодня уйдет с России на согласование и мы рассчитываем что еще в текущем году такое согласование мы можем получить велика вероятность то есть да скорее может быть завтра может быть еще но во всяком случае ориентир на завтрашний день Это по информации, поступающей из ЦИК России. То есть рассмотрят, вы знаете, что эти переговоры, консультации проводились в течение года. Мнение есть политическая воля, поэтому есть. Наши решения сегодня принято. Пакет документов таков Говорится, будет и путь для того, чтобы выстроить избирательную систему в новом формате, и дать возможность а, работать на качестве во время проведения избирательных кампаний, без вот этих подсветков, без, а, так сказать, а, минимизировать судебное разбирательство и так далее. То есть дать возможность а, избирательный процесс делать. А, более открытым, понятным для нашего избирателя, ну и, естественно, для политической войны партии, которые работают и оставит свою позицию на территории нашего дома. Вот, в принципе, так. Дальше, еще раз, как сказать, обращаясь к вам, значит, сосредоточиться на этой работе вносить свои предложения, но тем самым оказывается действующим, ну в общем как и подобает э, хорошему Петербургскому воинскому ордену под названием сам Петербургский Благодарю Петербург». всех